Всем здарова, с вами Гитр 94 сегодня у вас реакция на Сын Дука. Разврат в космосе, что скрывает отблок. Он уже давно этого не делал, прям, по отблоку. Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов. Ты погляди, Галкин-то изменился, что ли, не пойму. Ай, не знаю, я за давно. Фанаты озадачены. Пенсионерам будут выплачивать по 5000 рублей. Комментарии по ФР. Вообще-то на картинке 50 рублей, а не 5000. Раскатали, блин, губы. Изнасилованная тысяч, Шурыгина так, что... показала своего малыша. Мама. Филипп Киркоров нашел свою внебрачную дочь. Я, конечно, рад за него и... Стоп, он что, нюхает свой палец? Ученые заявляют, рак возвращается после лечения. Большое спасибо, я здоров, справка не нужна. Спасибо, вы чудесные врачи, я очень доволен медициной и всего доброго. забыл! В России найдено средство, усиливающие тестостерон в 53 раза. Им оказался обычный советский инженер. Вы жарящие у нас в цехе. По крайней мере, пока там нахожусь я. Путин встретился с российскими мультипликаторами. И открыл youtube канал Ядь ТВ. Если начало сводить руки и ноги, прекращайте сводить руки и ноги. Нахера вы это делаете? Как занимались любовью наши предки? Так, ладно, кто вообще в здравом уме будет задумываться о том, как его родители жарились? А? призналась, что рассталась с гражданским мужем. Поклонская пригласила украинских прокуроров к себе в кабинет. Это тигрица времени зрения не тереет. Королёва и Николаев воссоединились! Блин, что это? Игорь Королаев. <связано> Простачит! Щепотка рублевого средства и простатит уйдет. А фиджет спиннер, походу, и правда универсальная штука. А Пляжное фото Галкенов юрмалер наверх сеть. Зря Пугачева показала это фото дочери. Еще как, зря. Великая Алла Пугачева и не стала. Вот так, Хулиганская выходка НЛО обернулась в магнитной буре на земле. Вау! Лего-лего! Топ-10 пранков, вышедших из-под контроля! Секс в космосе был. У тебя даже на земле его нет. <свят> У Навального изъяли шары. Ох, мужик соболезную. Футболисты и девушки легкого поведения. Найди 10 отличий. Папа снял на камеру, что его сын делает по ночам. Снял, разбогател. Новое авто Кадырово просто бомба. Тут даже <свят> добавить нечего. На фото с Марса обнаружили кассовый аппарат. Свободная касса! Вместе здесь секс был. Десять Шутка, животных с пространством хватить пин. Эй, Фрейн, чем а, пинки, сегодня вечером? Тем же, чем мы всегда, Пинки. Астролог овощерисова Алонина предсказала, что в июле начнут богатеть такие знаки, как доллар и евро. Мои любимые знаки зодиака. Правда, о Киви, о которой мало кто знал. Ученые озвучили. Я Киви, я Киви, я Киви, я Киви. Я киви. Киви, озвучено профессиональными учеными. Власти сняли гриф секретно. Легендарный самолет родом из СССР. Собран из листов металла по народной инструкции. Фатальный секс с огурцом. Врач в шоке. Девушку не спасли. Страстная ночь с огурцом. Огурчик гриф. Пора худеть худить. Да, к весне -то уж точно успеем. Жирок на животе и бедрах плавится за три недели, если на завтрак мазать масло не на хлеб, а на пузо. Горбачев рассказал о попытке самоубийства Ельцина. Резал вены. Год смерти Ельцина 2007 й чего вы хотели? Раз, два, три земли! Заявление Путина о будущем России. Вам лучше присесть. Суток так на 15. Вот почему женщина не испытывает оргазм во время секса. Потому что у нее просто нет секса в космосе. Я, не ушедшая от Пугачёвой, раскрыла подробности о Гарри и Джинни. Они, короче, поцелуются и потом поженятся. И у них будут дети. Только, тс, это спойлер. Мужчина орал как ошпаренный, увидев, что вылазит из дерева. Хочешь похудеть? Контрольная закупка доказала, только этот продукт эффективно сжигает жир. 21 килограмм в месяц. Называется омывайка, Продается в любом автосалоне. Рыба клюет как шальная, можно даже приманку не надевать. Главное, гандон надеть не забудь, а то уж больно шальная. Девять вещей, которые делают все богатые люди, но не делаете вы. Да-да-да, мы уже поняли. Важная новость для всех, у кого есть права. А, ну это не для нас новость, не забывайте, где мы живем. Я Какой же британк добывает в отблоке. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на канал с ДУКА и на меня, если понравилась реакция, ставьте лайки, жмите на колокольчик и до следующего видео.